Добрый день! Зовут Олег Патиенко, директор команд фирмы. Сегодня провели с Александром Олешко два собеседования. Менеджер по персоналу и менеджер по продажам. Он меня удивил своим подходом. Первый раз с ним так сотрудничали. В результате отобрали три кандидата. Все прошло необычно интересно. Надеюсь, что в дальнейшем буду только с ним сотрудничать.